Меня зовут Фалецкая Диана. И Про этот лагерь я знаю уже достаточно давно и я ужасно хотела попасть, потому что э, тема торговли людьми она на самом деле достаточно важная и ее мало кто освещает и в принципе мало кто осознает, что данная проблема существует в Республике Беларусь. Мне понравились эксперты, которые приезжали и освещали нашу тему. Во время лагеря я познакомилась с потрясающими людьми. Мы очень рады, что инициатива молодежного лагеря получила большой интерес и поддержку партнеров и доноров. В свою очередь, можем поблагодарить наших партнеров из Министерства внутренних дел и Министерства иностранных дел Республики Беларусь, а также наших доноров, Агентство США по международному развитию, Министерства иностранных дел Королевства Норвегии и Посольство Великобритании и Республики Беларусь. Летний молодежный лагерь ⁇ это та инициатива, которая объединяет все агентства ООН. И это тот пример которая показывает систему ООН как одно целое. Мы также рады, что уже третий год нашу инициативу поддерживают и частные компании. Это ИПАМ, это Лигатура Бел, это Логатон и это Нота Кичин. Мы считаем, что активная молодежь – это тот ресурс, который важно привлекать и использовать в борьбе с торговыми людьми. За шесть дней мы изучали проблему противодействия торговых людьми и смежные вопросы. И мы надеемся, что эти шесть дней вдохновили ребят на дальнейшие действия и на распространение своих знаний среди своих сверстников. Меня зовут Гавриленко Егор. Попав в этот лагерь, я для себя поставил цель уточнить, расширить свой кругозор в области миграции, связанной с ВИЧ-инфекцией. Я получил четкие ответы на свои вопросы. Также этот лагерь дал возможность реализовать свои проекты и пообщаться напрямую с теми людьми, которые занимаются проблемами миграции и ВИЧ-инфекции у нас в стране. Действительно, очень э, замечательное мероприятие. Наверное, одни из самых таких э, важных инициатив, э, которые стоит продолжать. Очень приятно видеть молодых людей, полных энергии, энтузиазма. Желающих что-то менять, делать, добиться чего-то э, очень жизнерадостных э, и с ним очень приятно работать. Проблема торговли людьми, как и любая проблема в нашей жизни, она не может решаться только с одной стороны, а только, например, силовыми путями. Мы должны разговаривать с молодежью, с людьми, в том числе о том, что приводит к таким проблемам, как возникновение торговли людьми, трафикинга. Мы видим действительно молодежь, это наше будущее и наш на самом деле сегодняшний. Очень важно их участие. И как решение проблемы торговли людьми, это надо все вместе. И в первую очередь молодежь, которой можно помогать, нас понимает, куда и как лучше обратиться и сделать превенцию, сделать информацию.